Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю вам сделать вместе со мной легкий воздушный и нежный цветок на резинку из органзы. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится три оттенка ленты. Из органзы. Ширина ленты 4 сантиметра. А также узкая лента из репса. Ширина этой ленты 9 миллиметров. Для украшения цветка я взяла весь э, жемчуг на нитке, полубусинки, и мне потребовалось два кусочка. 7 сантиметров. Ширина около сантиметра. Также понадобится на один цветок фетровый кружок, резинка, а для серединки цветка нужны три бусины. Бусины тоже молочного цвета их диаметр примерно 8 миллиметров. Также зажигалка, нитка с иголкой и булавки, бобина из пенопласта, как вспомогательный материал, и клеевой пистолет и свеча. Свою работу начнем с самой темной ленты. Мне нужны 7 отрезков по 8 сантиметров, я отрезки складываю пополам, скалываю их булавкой, уголки и кромки срезаю. Получается форма овала. Теперь в верхней части лепестка я сделаю надсечку примерно сантиметр-полтора. Теперь будем делать заготовки из розовой ленты. Я покажу, как я заготавливаю отрезки. Из этой ленты мне нужно сделать 8 отрезков тоже длиной 8 сантиметров. Вот я отложила 16 сантиметров, взяла ленту в дуги. у меня уже два отрезка по 16 сантиметров. На сгибе я разрезаю ленту и опять складываю вдвое. На сгибе делаю разрез. Вот у меня получились 4 отрезка по 8 сантиметров. Теперь я их складываю еще раз пополам. Фиксирую булавочкой. срезаю углы и кромки. На этом лепестке надсечку делать я не буду. Теперь из ленты молочного цвета мне нужно сделать 6 отрезков по 7,5 сантиметров. Я беру 15 сантиметров длину, одну длину и вторую длину. Отрезаю, здесь разрезаю на сгибе, добавляю еще одну такую же полосочку. Теперь эти три полосы складываю вдвое и на сгибе разрезаю. Итого у меня получается 6 отрезков. Скалываю булавочкой и обрезаю уголки и кромки ленты. Теперь будем делать лепестки. Для этого нам нужна свеча или зажигалка. Я пользуюсь пинцетом при этой операции, чтобы уберечь руки от огня. Здесь нужно лепесток подносить высоко к огню, потому что органза очень быстро плавится. Теперь я лепесток поворачиваю на 180 градусов. Складываю их два один к одному, сгиб зажимаю пинцетом и оплавляю огнем. И получается вот такой двойной лепесток. И вот они все вот такие воздушные легкие лепестки. Теперь я буду делать лепесток нижнего яруса. Он с надсечкой. Тоже высоко поднимаю. Отрезок органзы. Ловлю поток горячего воздуха. И органза сворачивается так, как мне нужно. Загибаются концы. игра края плавляется опять. И скручиваю лепесток. Накладываю один на один. И получается двойной лепесточек. Теперь будем использовать пенопластовую бобину от ленты. Значит, я беру иголочку с ниткой, острый конец держу вверх, а ушко заглубляю в пенопласт. Резким движением это делается очень просто. И теперь самые темные розовые лепестки с заворотом я буду размещать их так, чтобы этот заворот смотрел вниз. Вот так загиб идет вниз. И каждый лепесточек я нанизываю на иголку буквально за самый краешек. Самый краешек основания. Можно Делать так, как я делаю. Можно делать в шахматном порядке. Как вам нравится, так и делайте. Все будет хорошо. А вот уже лепестки второго яруса. Загибы я буду помещать так, да? чтобы они смотрели вверх. Вот два яруса уже набраны. Чем хорош этот способ, тем, что можно поправить лепесточки, подвигать их и разместить их так, как вам нравится. Молочные лепестки тоже буду размещать загибом вверх. Вот все лепестки набраны. Теперь я вынимаю иголку из пенопласта и протягиваю нить. И теперь нужно сделать несколько стежков, чтобы закрепить такое положение лепестков. еще раз и еще раз нитку обрывать я не буду а положу цветочек отдохнуть серединку делаю при помощи лески обычной рыболовной лески если у вас нет лески то можно использовать Мононить и иголочку. Нанизываю три бусины на леску. И теперь очень туго завяжу тройным узелочком. В итоге у меня получается треугольник из бусинок. Это и будет наша серединка для цветка. концы лески нужно обрезать и обязательно оплавить огнем теперь серединку будем пришивать к цветочку Я считаю, что это самый надежный способ крепления вот такой серединки. Можно, конечно, приклеить и горячим клеем, но я думаю, что это будет очень ненадолго, ненадежно и в самый неподходящий момент серединка просто отвалится. Здесь я пришиваю в трех местах, делаю стежки, серединка не двигается и очень крепко держится. Все, ниточку можно закрепить и обрезать. Вот такой цветочек уже почти готов. Работаем с резиночкой. Возьмем фетровый кружочек. Сложим его пополам и сделаем надсечки. Два разреза. В центр нанесем горячий клей и приклеим резиночку. Теперь узкую ленту заведем в одно из отверстий и выведем его на обратную сторону, на ту сторону, куда будет приклеиваться цызок. Край зафиксируем клеем. теперь здесь обрежем ленту уже видим сколько нам нужно ленты и приклеиваем таким образом у нас не пропадает ни один миллиметр ленты а теперь приклеим украшение имитирующие листочки здесь я ориентируюсь на резинку. Резинка у меня смотрит вверх. И справа сбоку я делаю две капельки клея и вот такой петлей приклеиваю украшение. Теперь опять ориентируюсь на резиночку и приклеиваю украшение с противоположной стороны. Ну а теперь можно нанести клей, не жалеть его, но и близко к краю тоже не подходить, чтобы клей не выдавился наружу. И вот теперь приклеиваем цветочек. Все, наш цветочек полностью готов. Готова полностью резиночка. И еще одна.